Вот такой вопрос сразу у меня, а где люди-то берут эту энергию, чтобы им было пофиг на погоду, на все, что происходит? Вот у них где-то внутри там вот по своя погода, у них там внутри все хорошо, где эта энергия берется? Первая, первая такая мысль была о том, что человек счастлив настолько, насколько он выбирает. Да. Я бы сюда добавила еще такую мысль. Человек здоров настолько, насколько он выбирает. И тогда вопрос, а где люди берут здоровье? Ммм... Mm. Вот как. Да, вот так вот. То есть изначально это то, что нам дано. Уровень здоровья и уровень энергии. И уже дальше мы с этим ресурсом начинаем каким-то образом работать. Мы начинаем его прокачивать, мы начинаем его распаковывать, мы начинаем его сохранять или наоборот мы начинаем его жестко сливать в своей жизни. То есть, как говорят, прежде чем найти новый источник энергии для себя, вот для человека, тебе нужно найти э, те самые отверстия, через которые энергия у тебя утекает. Да. сначала их залатай, а потом лишь свою энергию устанавливать. Любой поиск вообще новый всегда вызывает вопрос, что со старым не так. Да. Ну, типа, а можно что-нибудь новое? <свят> что со старым не так? Почему не идет тот или иной процесс? То есть наша задача понимать, куда уходит сейчас наша энергия, что эту энергию прокачивает, что дает силы, а что наоборот забирает. И, наверное, вот это самое сложное, хотя слово, которое обозначает этот процесс, настолько заюзано, называется осознанность. <свят> то есть то, когда мы видим свою жизнь, видим свои процессы, видим, что мы делаем и это дает энергию. Что мы делаем? Это забирает энергию.